Последние недели новости только про первичные ВНЖ. Новые толком неопределенные документы, массовые отказы, причины, истории, разные кейсы. А про продление никто даже и не говорит. Поэтому сегодня мы поделимся тем, что известно нам. А вы в комментариях пишите, что знаете вы. Давайте обмениваться информацией. Вы на канале Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали. Мы знаем, что основной список документов э, на подачу на продление ВНЖ не изменился. Все так же присутствует медицинская страховка, частная или государственная компания, покрывающая весь запрашиваемый срок продления. Биометрические фото 3,5-4,5 мм. Договор аренды, заверенный у нотариуса. Хоть раньше э, его и не было в списке документов, э, его замена... Адресная выписка регистрации по адресу, но из-за большого объема мошенничества с контрактами аренды стали требовать новый контракт. Дальше идет в списке тапу собственника, копия кимлика, то есть паспорта собственника квартиры, копия вашего загранпаспорта, а также копия вашего ВНЖ, документы об оплате госпошлины, распечатанная анкета с сайта, там где вы заполняли ее и подавали заявку на ВНЖ перед вами. Из дополнительных документов – выписка из банка о денежных средств и их движении на счету. Также сохраняется адресная выписка о прописке, адреска девлет и копия предыдущего ВНЖ, о чем я уже сказала выше. Нумеротаж пока не требовали, но мы будем прикладывать, учитывая такие перепады настроения в ГЕЧ. Сейчас надо, а здесь не надо, пускай лучше будет. Все это вкладывается все в ту же розовую папочку ДОСЯ, которую можно купить в магазине канцелярских товаров. И для увеличения своих шансов одобрения в одобрении в мы всегда прикладываем переведенные на турецкие и нотариально заверенные копии загранпаспортов. Так как раньше в списке документов не были, вдруг именно на нас они досмотрят от такой бумажки, так что хуже все равно от переведенных паспортов не будет. А учитывая обстановочку, так тем более хуже не будет. В Турции бюрократия высшего уровня все очень любят бумаги, поэтому их надо по максимуму задавить количеством документов. Мы еще прикладывать будем договоры с компаниями, оказывающими коммунальные услуги и последние чеки оплаты. В прошлый раз у нас их вытащили, так что, если что, пускай лучше вытащит офицер. Кстати, да, мы еще копию штампа, по которому въезжали в Турцию, укладывали. В прошлый раз эту бумагу оставили в папке. Хотя в списке документов нет нет, не да. угу. Важно. Подавать заявку нужно за 60 дней. Не за две недели, или тем более в последний день действия карточки ВНЖ, а за 60 дней. Пока что одобрения проходят так же, как и раньше. Число отказов по упродлению ВНЖ не увеличилось. Так что всем удачи! Подпишитесь на наш канал. Вам не сложно, нам приятно. Ставьте палец вверх, чтобы видео чаще показывалось другим пользователям. Не забывайте про колокольчик. Также в комментариях оставляйте э, свои вопросы. То есть обратная связь через комментарии, а также через электронную почту, указанную под видео. Да, и пишите в комментариях ваш опыт э, продления, а то об этом никто не, не, ничего не говорит. Угу, так да, кстати. также под видео есть наш сайт, куда всегда можно обратиться за помощью с просьбой аренды квартиры. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией супер спасибо, чтобы поддержать наш канал. Обняли, подняли, немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.